Добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Эдуард. В этом видеоролике я вам расскажу о том, с какими проблемами сталкиваются сетевики и, наверное, это ни для кого не секрет, но большинство новичков и даже не только уже более опытных предпринимателей сетевого бизнеса сталкиваются с такими проблемами, как не с кем работать, нет людей, нет включений новички, у новичков опускаются руки, через какое-то время они уходят и, соответственно, организация не растет и, соответственно, нет никакой прибыли в вашем бизнесе. Причин несколько, их, их может быть много, но основная – это основная причина, по которой люди не включаются в бизнес, это если у вас есть с кем работать, то не совсем правильно доносится информация, то есть есть какие-то пробелы непосредственно в самой цепочке. И второй вариант – это неправильная работа с кандидатами, потому что первое, самое важное правило любого бизнеса. да, Это реклама. И сетевой бизнес – это не исключение. Реклама в сетевом бизнесе занимает тоже очень важную позицию. Есть разный, разный вид этой рекламы. Большинство ребят, которые новички работают, да, они используют там всякие спамы, пишут в личку людям, да, то есть, пишут в группах, пишут еще куда-то, какие-то статьи и так далее. Обычно это работает очень плохо, потому что спам или сообщение прямо в личку незаинтересованному человеку, соответственно, отвергает. Ну, то есть вы сами знаете, когда вам что-то пытаются втюхнуть или что-то вам пытаются объяснить, обычно вам вы говорите, не надо, не надо, у меня там времени нет, пошел я дальше. Поэтому то же самое и здесь. Если вы кому-то начинаете приставать или что-то пытаться доказывать, то вы уже изначально в, в проигрышном положении. Вам будет очень сложно убедить человека и очень сложно будет сделать так, чтобы этот человек еще и приступил э, работать с вами, потому что он понимает, что... Вы незнакомый человек, пишет мне что-то там непонятно что. У человека сразу возникает много вопросов и у него картинка как бы не складывается. Лучшая реклама это когда человек сам приходит к вам и говорит, скажи мне, что делать, что нужно делать, что за работа или что за бизнес, что за продукт, что за компания, какие платятся деньги, расскажи подробнее. Вот это правильная реклама. И для этого, для этого. Для вот такой правильной, релевантной, то есть реклама, которая нацелена, целевая реклама, на целевой какой-то определенный трафик. Например, люди, которые ищут работу, люди, которые ищут заработок, мамочки в декрете, которые сидят в декрете и ищут подработку. То есть это определенная целевая аудитория, с которой вы можете работать и с которой вы можете взаимодействовать. Следующий момент, как получить эту целевую аудиторию? Это, в принципе, хороший вопрос. И а, есть система, есть а, вот в данном случае в нашем, а, на нашем ресурсе у нас выработан целый а, коридор, да, то есть мы его называем, да, это определенная цепочка, по которой идут лиды, кандидаты. Следующий этап, когда вы получили такого заинтересованного лида, это, в принципе, наука, чтобы получить целевой трафик. Человек, который заинтересован, которому интересно, это определенные навыки, которые вырабатываются, которые создаются. Но одно дело, это если вы умеете это делать, а другое дело, что ваши ребята это делать не умеют для этого нужно это систематизировать для этого нужно создавать элемент дубликации при котором любой новичок который ничего не знает не умеет получит такого же заинтересованного такого же интересующегося лида как у того кто правильно настраивает рекламу или правильно а, про, делает продающие ролики там и так далее и так далее то есть это все очень важно чем качественные эти элементы все а, состыкованы тем соответственно результат у вас лучше как только вы получили целевого лида лид Дальше идет момент утепления, то есть дальше вы должны вашему лиду предоставить необходимую информацию, на основании которой он сможет взвешенно принять решение, он сможет разобраться и его заинтересует, то есть надо его зацепить и соответственно показать ему все преимущество этого бизнеса. Большинство лидов, они даже не слышат или не разбираются, или нет времени, не хотят. И таким образом, соответственно, вы не можете донести им информацию. Наш бизнес – это грамотное донесение информации, на основании которой человек может принять решение, работаю или не работаю. В следующем видеоролике я расскажу, каким образом сделать так, чтобы, если вы уже получили целевого лида, кандидата, как сделать так, чтобы довести его до контракта. Смотрите следующий видеоролик, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если вам что-то интересует. И до встречи э, в следующем э, видео ролики. Пока-пока.